Сначала простое упражнение, просто ровная линия. Вот обычно их надо две нарисовать. Правильно рисовать движение штрихи под острым углом к линии, которые начинаются точно от линии и заканчиваются примерно в одном месте более воздушным штрихом, чем в начале. Неправильно выскакивать за линию, когда штрих нестабильный. Начинай свой штрих недалеко от линии, таким образом создаются пустоты. И ну вот в этом месте вот такие. И вы потом очень сложно будет сравнять по насыщенности, туда влезть и не насажать пятен. Неправильно, когда штрих скачет, когда он разной длины, нажима, толщины, наклона. Неправильно, когда штрих начинается и заканчивается четко, сделайте красивый мех. Причем то же самое вы должны научиться делать маленький штрих, маленький и плотный. И потом можно по нему же. Как бы растяжку делать. Не должно быть видно перехода, просто должно быть от более яркому к более светлому. И вы должны начинаться, начинать с штрихи, прям вот четко от линии, прям научиться. И опять-таки, движение должно быть очень быстрое, потому что медленно это ну, очень просто делается. Движение должно быть прям примерно 4-5 штрихов в секунду. Верхнюю линию вы рисуете, всю заполняете от себя движение, нижнюю к себе. Те же самые движения абсолютно. Штрихи начинаются точно от линии, заканчиваются в одном месте, штрих стабильный, быстрый и ну, без пятен, нахлестов, пробелов, ну, все то же самое, что и сверху. Потом следующая линия, вы усложняете себе жизнь, вообще делаете ее как угодно. И опять, да, в два ряда, от себя и к себе, потому что кому-то будет очень легко это делать э, от себя, допустим, штриховать, и пошли также везде-везде-везде кому-то будет легко, наоборот, к себе, допустим, ну, но надо владеть одинаково штрихом, очень полезное упражнение, и к себе, и от себя, то есть это, если, допустим, это губы или брови, вы сидите, у вас рука должна быть заточена в любую сторону двигаться, когда ты идешь быстро, ты, ты получается, ну, рука скачет, то ты выскочил, то ты пошел не от линии, то и насажал каких-то, то есть вот здесь вот же получается, ты должен идти вот в эту сторону, угол-то все время острый должен быть, и получается нужно научиться где-то смягчать, где-то слегка изгибать, то есть без пробелов и выскакивания за контур, то есть если это губы, это офигенное упражнение, которое поможет вам, стабильный прокрас сделать когда не надо возвращаться и закрашивать пробелы какие-то которые возникли и вот пытаться вот здесь вот закрыть допустим эту вот линию и сажаются пятна таким образом.